всем здравствуйте уважаемые зрители я не понял что это такое что это такое я вошел у меня тут креатив факела какие то может первоначальные вещи или что такое я не понял что это такое не понял вообще почему включен гамма моды он не включается вообще Вообще не включается, ну ладно, вы... вы посмотрите, это что такое? Это что? Играть на нормально И? Что мне тут дается? Ну ладно, окей. И зачем ты мне это дал, если я могу себе алмазные это да, сделать? Целый сет алмазный. Ну, ладно. И куда мне тут идти надо? Ну и, куда, Кстати, я забыл всем с вами поприветствоваться. Всем привет, с вами вам 5499. И что это за голова? Меня она раздражает. Всем привет, с вами вам 5499. И мы сегодня проходим карту под названием... Опять забыл название сокровища какого-то там. Сейчас прочитаем. Ну, короче, сокровища. Играть на норму ломать тока только... ломать тока только... зен ломать а? <связыв> вот я и носил пошли типа бля тут уже какой-то сундук нашли день первый нас всего было 5 человек серега же него вот, вот, саша паша первый два часа было нормально но когда мы зашли сюда то мы... Мы начали слышать странные звуки. Стоп. Мы слышим звук. А, это. Все. Ну, дальше куда? Входу зря. Это таблички убрал. Ой, с <свят> <свят> Ты кто такой? <за> Давай. <свят> а, нет. Ты кто такой? я тебя сейчас так буду бить целый час а, мы узнали сейчас сейчас я поближе сделаю мы, же, мы узнали что он убит боится светом и разбили тут лагерь но мы потеряли пашу обидно что вы потеряли пашу так что давайте нормально тут, давайте Вообще, здесь вообще что-нибудь можно такого вообще. Ладно, ты там потерял Пашу, дальше что? Печалька, да, да, печалька сильная. Ну, ничего дальше делать, куда нам тут идти-то? Ты Пашу потерял, я нет, еще Никого тут не потерял. Как-то мне не нравится, если я сейчас найду отсюда выход, я, там будет оценка, я вам все поставлю докалы. Что это за карта какая-то непонятная? Нереально, что это за карта, вы мне скажите. Вещь. Это конец, что ли? Вы что издеваетесь? Ладно, посарайтесь, пошлите дальше. Здесь мы уже встретили особую звезду. Вы это поняли, кто это был сейчас? Короче, мы, считайте, мы гуляем по пещерам с креатив-модом, которого мы не можем отключить. Вот вы встретили звезду, которая решила сдохнуть. Понять жизнью. Не то его вот так... Да не убивал, но окей. Давайте дальше. не знаем, что нам тут делать. Куда нам идти? Ой, давайте пофигуем, а идем пойдем. <свят> <свят> блять, два, пугаю, блять. Еще один. Не, народ, что это за карта? За тут сверха нет. Ну-ка добавляем таким способом можно уйти с пещеры. Копая вверх. И мы наконец на улице. И вот и песик, песик, песик, песик. Ненавидит он меня теперь. А это что за листья-то? Я чуть не понял, что-то я такие ни разу не видел. гам даже такого нет. Ой, простите, в гаммы моде. Похоже здесь много чего нет в гамма что это за адреси, мне интересно. Ну-ка, мне нужны ножницы. Уже зрители. Где ножницы? Я чуть не вижу их. Либо я слепой, либо... Я не знаю. Вообще какая-то... Фигня. Короче, делаем так. Ставим оценку. 5 это будет... Эм... Пятерка это будет э, Жене вот этого дерева. Ну, кол, это будет Жене этого дерева. Эм, пятерка намочу его. Э, это я скину, про просто наберу воды. Тройка. Я выбираю. Конечно же Жене этого дерева. Гарри-гарри, ясно, что вы не погасло. Ясно, что вы не погасло. Гарри-гарри, ясно, что мы не погасло. У меня даже идея появилась. Вот, например, вот мы такие тут за деревом такие остались одни. Беспомощные люди. Нас хоть, хочет лава поджечь. Мы пытаемся от нее укрыться. Мы поставили тут факела. Она их ссылает. И мы спокойно берем, выходим из этого дерева. И поставим оценку нормальным способом. 5, 2 там. От 1 до 5. Ладно, 5 факелов — это 5. 1 это факел, это конь. Сейчас я их поставлю в стопку. Раз. Раз, два, три, четыре. 5. Так. Ну, у меня тоже такая мысль пришла поджечь, я как-то хочу это все поджечь, поджечь, поджечь, поджечь. Карта, потому что гав но Не про не ни интересно, ничего, просто ни какого то зомби нарядного, Он мир настройки нормальная, сложная, мирная, вон мирная, давайте включим. Давайте мирную включим. Посмотрим, такие крутые, вообще геймод даже отключить нельзя. Это вообще классно, давайте сейчас побегаем, еще смотрите хрюшечки вот хрюшечки вот хрюшечки я ваш отец вот хрюшечки вот. Хрюшечки. вот это хрюшечки а -а -а -а. ладно уважаемые зрители прошло к нам с тобой прощаться всем до скорых встреч не забудьте подписаться на канал смотрите описание ну, под видео и Оставляйте комментарии. Зовите своих друзей. Ну, что я могу сказать? На прощание. Я могу сказать на прощание. Лава пошла. Неоткуда возьмись. Я поджг себя. Ну ладно, всем до скорых встреч. Еще увидимся. С вами был. Ой, простите. С вами был Иван 5399. Всем. 7... Пока.